Вот. Ну, первый социальный навык, я думаю, всем понятен, это умение договариваться. Состоит он из двух мини-навыков. Первый мини-навык – это понимать, что вы хотите. Второе – слышать то, что хочет другой человек. Если вы, можете, если вы знаете, что вы хотите, и слышите, что хочет другой, это уже половина успеха в договоре. Потому что если вы не знаете, чего хотите – хрен договоритесь, вам все не нравится. Если вы другого не слышите, то вы тоже тогда будете в одни ворота играть. Вот. Поэтому вот контакт с собой, с вашими потребностями и умение выслушать другого. Вот Здесь как бы ну, вы, вы выражаете свое мнение, дальше даете паузу, чтобы другой свое мнение выразил. Вот. И ищите так, чтобы всем было хорошо. То есть должно быть вин-вин. Все выиграли. Не так, что типа А давай, чтобы никому. Вот это вот не надо так делать. Потому что это, это отстой. Ну, нафига мне такой договор, чтобы никому, чтобы все было плохо? Вот, вот что мне надо хоть сказать, хоть будет хорошо. Что это за фигня? То есть, по идее, для чего нам нужны отношения? Потому что вместе мы можем сделать больше. Вот. Договоренность это как раз вот и есть вот как бы соотношение, соединение вашей энергии на какую-то общую цель, чтобы быстрее ее достигнуть. Что один, например, будет там, не знаю, там, работать год, чтобы какой-то результат получить, там, а вдвоем вы, например, сделаете за три месяца это. Вот. это вот и есть вин-вин, когда ваш, ваши усилия, ваше объединение всем полезно. Но для этого нужно знать, что вы хотите, и уметь другого услышать. Вот, собственно говоря, и все. Что здесь еще важно? Во время договоренности важно прояснять еще научиться. Ну, То есть, если вам что-то не ясно, не нужно из себя строить э, такого вот э, все знающего, понимающего, или еще такая стим, ну, потом додумаю, или, там, потом разберусь. Лучше всего, если что-то не ясно, проясняться на берегу. А что ты имеешь в виду? Правильно я тебя понимаю, что ты говоришь вот это, вот это. А если будет вот так, это так будет для тебя? То есть особенно это касается мужско женских отношений и отношений, где есть деньги. Потому что многие начинают, ну, во-первых, мужско женских отношений, каждый начинает свои проекции, какие-то идеалы на партнера навешивать, а партнер не в курсе как бы. Вот. С деньгами такая же тема, то есть бывает так, что один что себе придумал, ну вот как бы это же понятно, что мы, если мы замутили, то 50 и 50, а если вы не проговорили это, оно непонятно, потому что, например, другой скажет подожди, смотри, вот у меня клиенты, офис там как бы и статус, а у тебя только офис, какое, какое наравне, как бы? вот у меня три ресурса, у тебя один. Не может быть наравне. Вот у меня, например, там 70, у тебя 30. Вот. И э, важно проговаривать вот все до мелочей. Лучше потратить э, время на переговоры и потом договориться так, чтобы это работало там годы. Чем договориться пожать руки за 5 минут, а потом это блин, будет годы хериться. То есть вот... Ваш внутренний критерий, любая неясность, любая додумка должна быть проговорена с человеком. Это очень важно. Следующий навык – обозначение границ. Ну, с границами мы делали упражнение, здесь важно, чтобы… Ну, первый момент. Это вот ваши ощущения. То есть, помните, когда мы делали упражнение приближения и отдаления, был, был какой-то момент, где тело говорило стоп. Те же ощущения, они справедливые, они идентичны во всех сферах деятельности, не только в физическом контакте, но и в личностном взаимодействии. Когда, например, вам кто-то что-то впаривает. Да, ну то есть информацию какую-то. Когда, например, с вами говорят там, э, оценивают вас, либо говорят тем тоном, который вы, например, не приемлемте. Есть э, определенные слова, которые ну, можно использовать для этого. Самое простое слово там. Стоп, со мной так нельзя, мне нужно подумать, э, мне нужно время. «Мне это не подходит», «Мне это не нравится», «Для меня это неприемлемо», «Для меня это слишком быстро», «Решение, например, это вас требуют принять». Да. «Нужно подумать, для меня это слишком быстро». Вот. Ну и так далее. То есть вот, вот все эти фразы, они обозначают границу, то есть они человеку говорят типа «вот стопы. Вот. И у каждого из вас ну, по природе, по рождению, есть право, чтобы свою границу обозначить. Потому что вы рождены не для того, чтобы обслуживать потребности других. Вы рождены, чтобы вашу душу, скажем так, реализовать здесь. Вот. Если другой человек хочет поиспользовать ваши ресурсы, ничего не дав взамен, вы имеете право сказать ему, так, стоп, мне это не подходит. Окей. Дальше, еще один из социальных навыков это самовыражение. Вот. То есть это проявление вашей воли, того, что вам интересно, проявление внутреннего наружу. Вот. Например, ну не знаю, там, если взять эту сферу отношения с девушкой. Да? Некоторые там говорят, вот о чем там с ней говорить. Да говорите о том, что вам интересно. Ей будет интересно, потому что вы энергию будете давать в разговор. Не нужно там, придумывать никакие там анекдоты, байки, сказки. Да, Саша, ну. да. Г -г говорите про то, что вам интересно, и она будет слушать вас. Важно вообще все по жизни делать, то, что интересно. Тогда будет в жизни энергия. И всякую херню делать, то, что не интересно. Правильно. Дальше, следующий навык держание контакта до момента договоренности. То есть это о чем? Особенно это свойств, ну, как бы важно научиться делать в отношениях с женщиной. Вот. Потому что женщина сама по себе существо эмоциональное, вот такое чувствительное. И э, порой у нас сама из этого страдает, то есть ее качает этими эмоциями. Ай, ну все, все понятно, там, да, да, да, все ясно. Вот. Так вот, задача мужчины. Спокойно удерживаться с ней в контакте вот, до момента какого-то итога, до момента договоренности. Вот. Как это сделать? Не воспринимать всерьез то, что она говорит. Никогда. Никогда. То есть относиться к этому э, внимательно, но не воспринимать как будто бы вот то, что вот она говорит, то, что искренне думает и считает. То есть, вот с мужчинами, вот то, что обычно мы думаем, то мы и говорим. У женщины не так. Поэтому они опаздывают постоянно, да? Они много чего делают. Странного, вот, природа чувства, она сама по себе нестабильна. Вот. И вот ее качнуло в одну сторону, она вас любит, качнуло в другую, уже не любит. И говорит, я не хочу тебя видеть, ты достал, ты урод, я тебя ненавижу. Это не значит, что это так. Это значит, что вот у нее сейчас такие чувства, нужно их просто дать в Да-да-да, я тебя понимаю, я с тобой. Вот, Если тебе нужно что-то там высказать, да, конечно, выскажи. Вот она выскажет, а потом, ой, я тебя люблю, прости меня. Тоже хорошо. Хорошо. Вот здесь не нужно ее в этом месте мочить. Дальше, что еще? Какой еще навык важный? Доведение начатого до конца. То есть, если вы что-то взяли сделать... Ну, доведите это до конца, потому что если вы до конца это не доведете, вы никогда не получите опыт от этого. Вот. Если, дальше следующий навык, условия изменились, и эта цель стала неактуальна, тогда поменяйте цель. Вот. То есть не нужно здесь быть тоже таким вот как бы бараном, да, что вот все, блин, я дал слово и до конца веков. Поменялась ситуация, переделайте это. Но если вы не, пере... если вы не меняете свое решение, доведите его до конца. Это важно. Каждое э, доведенное до конца решение будет давать вам силу и гордость. Ну, как бы так вот это работает. И наоборот, если вы не доведите, это будет давать некоторое самоуничжение. Вот типа, стой. Запланировали утром, встать 6 утра, пойти на тренировку. Доведите это начато до конца. Иначе не планируйте вообще. А так вот, ну, как покатит, я вам скажу, что не покатит. Покатит то, что будете спать, вот всегда так катит. Запланировал поспать, поспи. Да, запланировал поспать, поспи. Вот. Это будет говорить о том, что вы начинаете быть хозяином своей жизни. Дальше, что еще важно, какой еще навык? Умение открываться, закрываться, приближаться, отдаляться. То есть, вот вы видите, что человек вам лоялен, приближайтесь, открывайтесь, значит, у вас есть какой-то контакт, он открыт, вы открыты, и это, это ценность. И наоборот, вы к человеку приближаетесь, а он вам там, ну не знаю, в душу плюет. Удаляйтесь, не будьте мазохистом, как бы. Обозначайте границы, закрывайтесь. Последние две штуки и завершаем. Умение оценивать и присваивать свой опыт. Это тоже важный навык. Вот. Дело сделали, подвели итоги. Обязательно. Проанализировали, что получилось, что не получилось. На последнем занятии я буду подробно об этом рассказывать, как подводить итоги курса. Да, умение оценивать и прислать свой опыт. Ну и последнее, контакт с высшим, слышать свою душу. Вот, про это я расскажу на мудреце. Сейчас для затравочки такая штука. Прежде чем что-то делать, положите это в сердце. Потому что вот контакт с высшим здесь находится. Какое-то дело, какой-то план, какая-то задача, вы в тело ее положили сюда, в сердце, прислушиваясь, как вам здесь хорошо или плохо, хорошо по душе, не хорошо, не ваше значит. Прямо сюда вот так? Да, да, да, вот здесь как бы вот, это вообще простая очень вещь.